Доброго времени суток! С вами «Желтый мужик» серия «Микро-мини-подсказки». Итак, браузер Chrome. Сразу скажу, что чистку можно делать при наличии открытых вкладок и не перезагружая компьютер. Итак, правый верхний угол «Настройка и управление». Нажимаем. Нажимаем «Настройки». опускаемся в самый низ видим показать дополнительные настройки нажимаем очистка истории нажимаем вкладочка за все время 4 галочки у меня очистить историю нажимаем С вами был желтый мужик хорошего быстрого серфинга интернета.